своем канале с вами я хикан сегодня у нас обзор на гэнгста пак давайте же тогда начнем с вольво раз я первый заснял у нас тут все сделано на базе асок тима мотор коробка видимо не нужна нам да, ну ладно Uh, салон. Но ну, если вот так вот сделать, при... ой, yes. Вот так вот сделать, то в принципе нормально. А салон так-то, ну, говно. Ну, вы наверное спросите, сколько можно еб твою мать, блядь. Обсирать паки других людей, ну я не знаю, много можно обсирать. Банальный вопрос, банальный ответ. Так. Ой, ё -моё, ё моё тихо тихо тихо э, ну в принципе на самом деле приборка я к ней ничего не имею она нормальная более-менее все остальное это просто говно. Ага, кстати здесь еще вот видите сзади Сейчас. сзади номерок он должен быть э, на багажнике почему то он здесь Ну, скорее всего из-за того что кое кто не умеет кодировать я так и не понял кстати как здесь закрыть вот это... нифига ⁇ -мо ⁇ здесь очень тяжело, кстати, открывать, если вы не знаете, куда кликать. Так, давайте же приступим. Так, ну, Мерседес, в принципе, у нас, ну, такой банальный. Я, к сожалению, не шарю Мерседесов. Я просто, ну, там, ну, люблю японские машины, да, сидела. Опять такая же беда, здесь у нас номер не, не ту, там, не там, где надо. Э, салон, ну, как всегда, говно. Это что такое? Какая-то фигня. Это у нас рация. Ну, короче, какой-то там бандитский мерси. Фигня он зло звучит. йо Сейчас вот этого пацана похитим. Или кто это мужик пофиг вообще. Иди сюда. Ну, в принципе, ничего не интересного. Как всегда, под капотом там... Все то же самое, как у Вольвы, правда. Прям... Стоп, под подождите, у Вольвы v8, что ли? Нифига себе, ну, ну кайф вообще. Беха. Если вот так вот сделать, это вообще какой-то сурок. О, oh, господи, блин, ну ч, реально кор коррекции не могли поработать. Ну в чем прикол? Ну? Какой ужастик. Покажите, кто мне сделал. Покажите, кто мне делал это руль. Покажите мне его просто. Ну это такой ужас просто. Ну, кстати, здесь хотя бы номера повыше. Мотор, наверное, все тоже точно такой же. Ну, кстати, едет она неплохо у нас. Блин, валит. О, нифига здесь мотор от БХ уже нормальный. Что-то его правда как-то сжал но это ладно. Салон, верные карты, все то же самое. Uh, в принципе, давайте же поставим этому паку А, кстати, нет, еще здесь у нас есть иконочка Вот она, икона Давайте же поставим этому паку оценку Я, в принципе, думаю, что можно поставить ему твердую 5 из 10 Это еще, кстати, даже не обновление, есть обновление Может перейти по ссылке в описании Там есть этот пак, можете его скачать uh, Давайте же подведем итог Ну, лучше не скачивать это дерьмо Всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал, с вами был я. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь?